Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Ева Фландер. Название моей передачи ⁇ Смысл жизни ⁇ уже вдохновляет, чтобы дослушать ее до конца. С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности, А в вопросе, а что же потом, Проявляет предел беспечности. Каждый день все дела, дела, Ах, как их много до бесконечности, Оглянулся и жизнь прошла, И стоишь на пороге вечности. И, может быть, именно в этот момент мы начинаем задумываться над тем, а в чем же все-таки есть смысл нашей жизни. И вот вам мой ответ, дорогие мои. Смысл жизни есть сама... Жизнь. Смыслом жизни является все, абсолютно все, что случается с нами и происходит, дано нам Богом и имеет высший смысл. И самое главное сделать правильный выбор и понять, что без Бога нам все дозволено, но достижимо все только с Ним. И я желаю вам, друзья, удачи на этом пути. И для вас звучит песня ⁇ Желаю удачи ⁇ Предназначен День Завета Пути. Начала Я желаю тебе удачи И в великом деле, И о, малом. И чтоб светом небесу чистым Озарилась твоя дорога Сердцем жаждущим, сердцем чистым Ты ищи тесной близости с Богом Если ветер поднимет волны, силен он успокоен Море, доверяйся Христу, будь спокоен, Он с тобою в скорбях и в горе. На дороге демонов тени Не однажды душа твоя встретит, но почаще склоняй колени. Сов твой Господь, а с ним пройдешь через все преграды, Его сила не Он покой, твой, твоя, отрада. с чем любовь Его здесь. Занимать. Если ветер поднимет волны, сильно он успокоить море, Доверяйся Христу, будь спокоен, Он с тобою в скорбях и в море, Я желаю тебе удачи. В нужном деле если с господом путь твой начат значит верно идет нас очень вдохновляют, они дают силы держать, творить. Но ну, а я желаю вам, пусть еще одним очень нужным качеством жизни и особенно в наше время станет способность брать ответственность за все, что мы делаем и за всю свою жизнь. А если вдруг все пойдет не так, прямо сейчас для вас звучит тик. -тик. Душа сияет от любви на чтоб она сияла ярче Жизни нам нужны дожди Дожди нужны и солнце тоже Чтоб просвела любовь в душе Ведь с ней в любую непогоду Жить хорошо на на земле Тик-так, вот так Дождь стучит мое моё окошко Тик-так, вот так Дождь ти вот так, а я ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти ти дождь ти ти ти ти Дождь ти ти ти ти ти Дождь, какая прелесть! Это гармония! Ну что, друзья, продолжаем размышлять над смыслом жизни? Есть один очень важный момент, и это наши ошибки. Нельзя все в жизни сделать правильно. Ошибки ⁇ это наши учителя. И если, мой друг, что-то ты сделал, ай-яй-яй, то никогда не унывай, а исправляй. Слушаем веселую песню, которая так и называется Ай-яй-яй. Если что-нибудь когда-нибудь ты сделал, ай-яй-яй, никогда, мой друг, не унывай. Помни, что любовь была всегда с тобой Но скажи, я счастливый, ой-ой-ой Жизнь я проживу Ай-яй-яй И все же не пойму Что ой-ой-ой В -ой -ой. моем сердце все равно Живет любой Вместе да я с ней Ой-ой-ой Я вас люблю, мои радиослушатели, и мы вместе продолжаем говорить о смысле нашей жизни. Я говорю, а вы, пожалуйста, пишите мне в комментариях все то, что вы хотели бы сказать об этом. Продолжаем нашу тему. «Легко увидеть Бога, когда сидишь ты в ресторане». Но нелегко, когда сидишь в избушке, без гроша и без помпушки, увидеть в этом высший смысл его пути, пути любви. Когда настроение никакое, все не так, ты одинок, знай, что Бог так близко, как никогда. Он посылает все, Он хочет быть с тобой. И звучит песня «Он хочет быть с тобой». Oh, <laughs> oh, Сердце мирное биение а что-то твердое тревожит и болит Облегчения Бог посылает все, он хочет быть с тобой что стало легче на душе, я очень рада. Любовь иногда дает нам боль, и в этом тоже есть смысл жизни. Любовь это не кусок лакомого пирога, который всегда нам доставляет удовольствие. И Бог позволяет нам пройти через определенный процесс, чтобы раскрыть в нас Его величие, Его славу, Его любовь. И мы достигаем самого главного. Мы становимся по-настоящему счастливыми. Этот процесс называется «Мы взрослеем, мы растем». И если в самые тяжелые моменты нашей жизни мы благодарим Бога, наша любовь становится зрелой. И в этом тоже есть смысл жизни. Звучит песня ⁇ Твоя судьба ⁇ Когда покажется Твоя судьба невыносима, Трудной и суровой ты не спеши Роптать, что жизнь плоха, Смирись душой пред волей Бога. Счастье мира, а если Бог нам посылает скорби дни, мы сразу же теряем свои силы. Добровольно исполнить свято На земле должны Бог иногда Дает нам скорби Чтоб нас проверить Чтоб смирить сердца Через них Душу нам спасает Чтобы не надеялись мы только на себя Когда я писала эту песню, я проходила через все то, о чем мне пою, и это ценно. Когда человек идет к Творцу, он соединяется со всей Вселенной. Как? Прямо сейчас и здесь. Для этого нам нужна вера. И поднимаем себе настроение, так как вера Божья горы сдвигает, и все можно в жизни по вере свершить, по молитве склонясь на колени. Сейчас и здесь. Звучит превосходная песня.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 Сгоняйся на колени В совершенном доверье и смирении Если верою Божией жить Сейчас и здесь, всегда, везде Вера твоя живи во мне Любовь твоя сияет повсюду Как ручеек жучи и водя И, иначе это неверие. Сейчас и здесь, всегда, везде. Песня твоя живи по мне. Любовь твоя сияет повсюду, как кручёк жучи в воде. Сейчас и здесь, всегда, везде. Песня твоя живи по мне. Любовь твоя сияет повсюду, как кручёк. Чудеса, Любовь его все созидает Вера Божия коры сдвигает В мире любви, молись и твори Верой живи Всегда Бога люби. Сейчас и здесь, всегда, везде Вера твоя живи во мне Любовь твоя сияет повсюду Кручеек журчи в воде, Сейчас и здесь всегда везде, Вера твоя, живи вопле, Любовь твоя, сияй повсюду, Как ручеек журчи в воде, Сейчас и здесь, всегда везде, Вера твоя, живи вопле, Любовь твоя, сияй повсюду, Как ручеек жучи и воде. И чтобы все в жизни нам сделать вовремя, Нужно ценить время. О, время, сокровищница неба, Мы должны успеть сделать все, Для чего были рождены. О, время, ты сокровищница, Небо нам дано от Бога на земле Чтобы не только жить единым хлебом, Но славить Господа святой хвале, Но славить Господа святой хвале Чужина на вселенной собой в душе для вечности хранить и пусть Господь возрев на эту ценность блаженством небо нежно синит хочу любовь жемчужина вселенной собой душе для вечности хранить и пусть Господь возрев на эту ценность блаженством небо нежно синит все в жизни дышит смыслом назначением Замечал и сердце жило в злобе заточения и ты не собирал, а расточал и ты не собирал, а расточал хочу любовь жемчужину вселенной с собой в душе Вечность хранить И пусть Господь Возрев на эту ценность блаженство мне, небо нежно Синит хочу любой Жемчужина вселенной Собой душе для вечности. И, и пусть Господь Возрев на эту ценность блаженство небо нежно синит и каждый день и каждое мгновение что мыслил что творил ты вновь и вновь что говорил черпал ты вдохновение гасил или возгревал в сердцах любовь беследно канут всех сует сомнения имеет ценность то что в небеса Возьмем с собой в невидимом стремлении, когда земные смолкнут голоса. Хочу любовь жемчужину вселенной с собой в душе. Для вечности хранить и пусть Господь возрем эту ценность Блаженство и нежно синит. Хочу любовь, жив чужину вселенной собой в душе. Для вечности хранить и пусть Господь возрем эту ценность Блаженство мое нежно синит. Хочу любовь, жив чужину вселенной собой в душе. вселенной собой в душе Хранит. И пусть Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь Возьмёт эту ценность Блаженство неба Нежно, благороду, нежно осени. Заключение нашей передачи вам я желаю, друзья. Всегда любите, цените жизнь. Все планируйте, дорожите временем, трудитесь и верьте, успех к вам придет. Успех это псевдоним Бога. Ожидайте его и ждите, но не у моря погоды, а активно работайте, преодолевайте трудности, в них смысл жизни. Они наши лучшие помощники во всем. Всегда благодарите Бога, знайте Бог, Он с вами. Станьте великими, как Бог, украсьте с собой нашу планету. Всегда молитесь и помните, что смыслом жизни была, есть и будет всегда любовь. А с вами была я, Ева Фландер, и до скорых встреч в эфире. И Боже Твои справы, святые все Твои дела, Створы святы ты державы, Тоби вся слава и хвала, и хвала. С Тобою хотим мы жить у всьому слухатись тебе, Святым життям цим дорожити, злетіти потім до небес, злетіти потім до небес, Господи, благослови все. Засяю сердца. Только ты приедешь в каждую родину, благослови бо свети и все твои дела для Тебя, хотя песня лине, то вся слава и хвала и хвала, алилуя, Господи, благослови все. Расяют сердца. Дух сероти приди в каждую родину. Благослови меня, благослови